инвестиции для новичков, как начать инвестировать с нуля, пошаговая инструкция. инвестиции для новичков, как начать инвестировать и инвестиции для начинающих. Я записывал такой же похожий ролик на основной теме под названием "Инвестиции для новичков, как начать инвестировать с нуля, пошаговая инструкция". Это как инвестиция для чайников. Что такое для чайников? Это очень сильная подробность. Подробнее инвестиции, даже лучше, чем обычные, как начать инвестировать. Лучше сказать, как начать инвестировать для чайников, чтобы было еще подробнее. Итак, начинаем. Как начать инвестировать с нуля? Первым делом, у вас должны быть деньги. Если у вас есть, рекомендую криптовалют покупать. Самый популярный -то у нас биткоин, эфириум для теста, диткоин и разные коины. Куда еще инвестировать? Рекомендую вам инвестировать в себя. Это в первую очередь, ведь это прибыльно. Вы можете есть такая задумка инвестировать в акции. Я вот еще не инвестировал инвестиции в акции, где в нашей стране это недоступно, но... это такая себе тема. Но рекомендую попробовать все темы. Если вы будете много раз инвестировать в акции, вы уже станете трейдером. Будете то продавать, то покупать коины. Акции по штучкам. В Тинькобанке есть такое. Эм... Вот что я вам рекомендую. Вот. Насчет себя инвестируйте тоже в себя. Ведь если вы что-то знаете, можете что-то рассказывать, создавайте разные курсы. И вас будут слушать, или у вас как то профессия, можете создать Instagram-группу, или просто аккаунт Instagram, и рекламировать свои услуги, что вы занимаетесь, и чем больше вы занимаетесь, и что вы любите больше. Это тоже срабатывает. Инвестиции в себя. Куда вложить 100 долларов? Я уже записываю видеоролик. Можете его найти в подсказках. Рекомендуется инвестировать в недвижимость. Именно безопасно. Куда инвестировать, чтобы была точная отдача. И 100% безопасности Депозиты, что мне надо. Мысленно, только нужно выбирать стабильный банк. Есть у меня два банка, нужно выбирать. Или приват 24 инвестиции в депозитах, или Монобанк. Это новая банка, реклама была, по в телевизоре. Монобанк, куча была реклам, даже в интернете. приват 24 это стабильная инвестиция. Конечно, рекомендуют все хранить деньги у себя. Ну, если так, то храните доллары у себя. Хоть что-то, как я храню. Кстати, на этом я заработал, я хранил с 13 лет, и прошло 5 лет, 6 и получилось 1000 гривен, от 1000 до 2000, мало, но безопасно. А на депозитах можно заработать 1000 гривен, 2000, если вложить 20 тысяч гривен, за 5 лет, за 6 можно собрать... Если у вас еще профессия, то обе, легко собрать. На депозитах вообще дико мало забира... зарабатывается. Ну, смотрите, если мне не верите. Я вложил 1500 гривен. На 3 месяца. 3 месяца. И мне 9 гривен дали за это. Там комиссия, военный сбор. Нищим давать там, кто бедный. Вот. И это очень мало но если по посчитать то сок то у нас 20 тысяч гривен если даже в доллары то это больше гривен не меньше если посчитаем тысяча гривен это 20 раз может меньше может меньше по-любому больше тоже может быть так 20 раз сейчас в акции я запутался 20, подожди. Э, так, теперь депозит 900 гривен, 9000, 1800 гривен. Считать. Мы заработали 9 гривен за три месяца. Значит, 9 умножить на 4. Семнадцать. Подожди. Тридцать шесть. Сорок. умножить на четыре. Это девять это гривен, например, да? 9 на девять. Эм, 18 Грубо говоря, я запутался. Ну, в общем-то, депозиты там безопасная зона но рекомендую доллара для начинающих вот инвестировать я инвестирую в криптовалюту сработал ли я побольше если брать период 5 лет и считать что лучше депозит криптовалюта или доллара то на третьем месте конечно же хайм депозит втором доллары на первом криптовалютам а облигации давайте типа поговорим еще по об облигации если инвестировать куда то компанию получите часть этой компании 20% годовых вы инвестируете mm -hmm. mm -hmm. ну, вот ему дают вы знаете что такое облигации тоже полезная штучка И инвестируйте везде чтобы получить опыт mm -hmm. Пока что все. Давайте до следующей инструкции, до второй части. Пока.